Здорово бандиты, бандитки, а также их родители. Как многие из вас знают, в последнее время мне понравилось играть соло против сквада. Адреналин в такой игре зашкаливает, да и нужно научиться нормально отыгрывать. А также во время таких игр я тестирую разные виды вооружений. На этот раз я возьму АК-47, сборка на него есть на канале. Я оставлю ссылочку вот здесь закрепив в правом углу, либо в комментариях к данному видосу. И взял с собой еще ПП-шку, МСМС, сборку оставлю в данном видео, сделал. 27 килов, но стремлюсь побить свой рекорд 37 кило. Поэтому попрошу тебя поддержать данное видео лайком, комментарием, что думаешь, через какой промежуток времени я побью свой рекорд. Ну и подпишись, если ты тут впервые. Приятного просмотра. Иногда, возможно, буду комментировать свои действия. Но это не точно. Отстань, собака, сукулая! Чувак, ты давно там стоишь? Час уже. Час уже? Ты серьезно? Я владел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Ля ты крыса? А! Знаете, а здесь я задумался. Ну, все, хана приплыли, все заново, но. Пусть бегут неуклюже пешеходы По лужам, а вода по асфальту рекой <laughs> oh, I see everything! I see! I see! What the fuck is this?